Ребяточки, ребятулечки, всех приветствую на своем канале «Сама себе швея». Меня зовут Ирина. Меня очень давно не было на канале, не было моих видео. Где-то около 4 месяцев я вообще ничего не выкладывала. Те, кто меня знает давно, они знают, что я училась на психолога. И вот у меня как раз было окончание, поэтому я пропадала. У меня там было написание диплома, это вымотало всю мою нервную систему. Систему. Я горжусь собой, я справилась, я писала его самостоятельно, а у психологов они пишут не просто диплом, а проводят еще исследование. Поэтому пока свой диплом замечательный, красивый, как всегда, как естественно, естественно, как это делается, откладываем корочку в сторону, вот, и занимаемся чем угодно, только не идем работать по образованию. Так. И сегодня у меня будет для вас, я приготовила такое релаксирующее, спокойное видео. У меня есть любимая выкройка брюк, это выкройка Эми. И вот я хочу, чтобы все узнали, поэтому я засняла это видео, хочу, чтобы все узнали об этой выкройке. Она идет... Там вы видите на картинке, у нее идут прямые брючки с подгибкой внизу. Но я никогда так не делаю. Я внизу всегда вставлю резиночки. Иногда я даже ставила кашкарсе, манжеты. Очень хорошо получается тоже. Почему мне нравится эта выкройка? У нее средняя посадка. И за счет этого они очень классно сидят на попе. Поэтому ее обязательно нужно использовать. Она офигенская. Я вот хочу, чтобы все это знали, обязательно попробовали. Выкройка идет с лампасами. И немногим, немногим могут эти лампасы нравиться. И вот я лампасы иногда убираю. делаю просто брючки без лампас. Так вот, я вам засняла видео о том, как убрать лампасы. Все, наливайте кофе, чай, приятного просмотра и в конце обязательно эти брючки увидите на мне, что получилось. Вот я буду выкраивать сейчас штанишки и эти штанишки у меня будут идти без лампас. Вот дополнительно идет вот такая вот деталька, да. К этой выкройке и это получается лампасы которые выкраиваются из другого цвета да и вот я не хочу ее делать и чтобы не терять объем в штанишках да я же не могу вот без лампас просто шить я их должна прибавить сюда что я делаю я беру и измеряю вот эту вот часть вот у нас идет середина лампасины так назовем я измеряю вот отсюда до этой середины, без припуска. И вот когда я измеряю, у меня получается 3,7. И вот эти э, сантиметры 3,7 я от нашего припуска прибавляю вот сюда. Вот у меня уже прочерчено. И вдоль всей брючинки я вот так вот 3,7 прибавляю. На задней половинке брюк и на передней половинке брюк. А на передней части у нас вот это вот идет кармашек. И нам надо вот как бы вот этот угол сохранить, да. Я отмеряю вот это вот расстояние, да. Здесь у меня 16. И вот сюда вот переложу, переношу 16. И дальше у меня идет уже вот так вот, да, вниз вдоль штанишки. Ну, а далее все как обычно. Вот в данном случае я притачиваю карман. И здесь у меня вместо кулирки очень интересная ткань которая называется капитоний. Вторая деталь мешковина кармана. Все стачивается на верлоке. И вот уже соединяю по боковому срезу. Тоже все на верлоке, боковой срез прохожу. Здесь у меня такое возле кармана довольно большой объем уплотнения. Но я с этим успешно справляюсь. Теперь выворачиваю брючину и соединяю по внутреннему шву, и тоже все прохожу на верлоке. Далее нужно вот так: вот брючину в брючину вставить, что я и делаю, и закрепляю по шаговому шву. По-моему, он называется так. Все это прохожу тоже на верлоке. 10 раз я это говорю. Ну, ничего страшного и вот такой вот красивый шов должен получиться здесь я зачем-то мучаюсь и делаю петельки для шнурков которые я так и не вставила мне не пригодилось, и петли эти не использовала соединяю пояс со штанинами с брючинами и тоже все притачиваю ну вы знаете <laughs> на чем после в пояс Вставляю резиночку. Резинку нужно будет закрепить на машинке. И вот здесь вот видно, я укорачиваю штанишки, потому что по выкройке они а, довольно длинные. И в конце должна получиться вот такая красота. Мне очень нравится, как смотрится с ботинками, Как на пупке сидят посадочками. Все, ребятки, я с вами прощаюсь. Теперь вы знаете, как можно использовать эту выкройку. Все, всем пока. Ставьте лайки, пишите комментарии. Все, до новых встреч.